Можно говорить. Всем здравствуйте. здравствуйте. Всем здравствуйте. Я слушаю вашу беседу. Хочу вначале сказать сразу, чтобы вопросов не задавали вне рамок этой беседы, потому что у меня у самого есть несколько вопросов. Ну и хотелось бы начать с небольшого уточнения. Может быть, кто-то знает или не знает. Я отниму у вас всего буквально 5-10 минут. Но я вам дам очень интересную информацию, которая из которой вы узнаете, откуда вообще взялось понимание такое понятие, такие слова, как «холодный и горячий кошелек». Наверное, многие из вас их уже слышали, но не все четко понимают вообще, откуда это взялось и, и что это значит. Так вот, холодными и горячими кошельками, вообще любые кошельки в криптовалюте, неважно, это или не призм, они не отличаются свойствами температуры, холодно, холодно или горячо. Эти свойства им были придуманы во времена появления первых бирж. То есть что такое и само понятие холодный и горячий кошелек, оно появилось не с точки зрения кошелька владения монетой, а с точки зрения владельцев бирж, которые использовали криптовалюту следующим образом. То есть я, например, как клиент биржи, прихожу на биржу и хочу продать свой биткоин. Биржа мне предоставляет новый адрес, на который я должен отправить свои биткоины для того, чтобы биржа смогла внутри себя определить, пришли монеты или не пришли. И вот, вот этот новый адрес в биржевике, ну, у нас это было принято называть холодный кошелек. Почему холодный? Потому что на него приходила первая входящая транзакция. И вот это такое понятие холодный горячий кошелек, оно появилось из чего? То есть, соответственно... В сети биткоина, ну или там любой другой криптовалюты, кошелек, который еще не был задействован, его называли холодным кошельком. А кошелек, на который уже собирали несколько разных платежей, это уже был горячий кошелек, который использовался вот, ну, для накопления. Так вот, хочу обратить ваше внимание, если вы говорите о том, что в призм нет холодного кошелька, я прощу ваше внимание, что... Призм есть именно э, холодный кошелек, это и есть главный принцип призма, потому что при генерации приватного ключа на веб-версии Wallet Prism Space, вы получаете э, приватный ключ, получаете публичный ключ. Но так как в сети этот ключ, еще, э, кошелек еще не использовался, этот кошелек можно назвать холодным. И Ledger работает точно так же. По большому счету, вот то, как работает Ledger, это и есть работа нашего Wallet Prism Space. В этом есть доля ноу-хау, это большая разработка, то есть это серьезный кошелек. И работает он по принципу холодного кошелька, как вы его называете. То есть в момент генерации приватного ключа сеть не знает о том, что кошелек создан до того момента, пока на него не поступит какая-то транзакция. И только после первой транзакции кошелек появляется в сети его публичный, приват, публичный ключ. Вот. Соответственно, вот так говорить, что в призм нет холодного кошелька, в призм есть только холодный кошелек, а нет других вариантов кошелька. Также вы можете создать себе десятки кошельков, которые не будут опубликованы в сети, и сеть никогда не будет знать о них. Вы тоже можете их назвать холодными. Поэтому... Вот ваше утверждение на тему того, что нет в призм холодного кошелька, но я считаю неверное.